При выборе тротуарной плитки важно, чтобы она была прочной, влагостойкой и морозоустойчивой. Компания «Модный дворик» – признанная торговая марка тротуарной плитки высокого качества. Производство осуществляется на собственном заводе по технологии «Кевларобетон» со специальными добавками, поэтому наша премиум-плитка обладает повышенной прочностью и долговечностью, со временем не теряет вид, не изнашивается, переносит низкие температуры. Плитка от модного дворика выдерживает нагрузку более 700 кг на квадратный сантиметр. Имеются разнообразные формы и цветовые решения. Используются только экологичные материалы. Предоставляются услуги погрузки и доставка заказа на объект. Покупайте у проверенных производителей. Модный дворик. Чтобы твердо стоять на ногах. Звони 8-989-89-405.